Приветствую, мои родные! С вами Елена Дегурова и вибрационный прогноз на неделю с 24 по 30 июня. И, конечно же, я напоминаю, что самые подробные, детальные рекомендации я даю в клубе Яркожителей. Ссылочка на клуб под этим видео. Регистрируйтесь, получайте больше полезностей, больше рекомендаций, практик для того, чтобы вы могли приближаться к вашей счастливой жизни. А здесь я даю общую рекомендацию, общий прогноз на неделю. Итак, данная неделя с 24 по 30 июня обещает быть интересной, при том очень разнообразной, интересной. И снова очень много будет энергии, которые мы будем с вами получать на наше развитие. Кто-то будет использовать и говорить «Вау, какая была неделя!». Кто-то будет сливать в скандалы, в рогань, в осуждение и так далее. И это все происходит потому, что постепенно перестраивается наш мир на новый лад, в целом, все довольно радужно и приятно. Хоть и будут возникать моменты, конечно, причиняющие некоторый дискомфорт, но опять-таки, я напомню, Именно все будет зависеть от уровня ваших вибраций. Именно поэтому есть клуб яркожителей, где я даю рекомендации на каждый божий день, для того, чтобы вы могли выравнивать свои вибрации, чтобы вы могли понимать, знать, когда, какие практики делать, чтобы вы могли выходить на другой уровень сознания и на другие вибрации, мои родные. Поэтому все в клуб. И там же есть практики, которые вам помогут пройти этот период наиболее мягко и, самое главное, эффективно. Как обычно, в вибрационном прогнозе мы рассматриваем, какое влияние эти вибрации недели будут нести в целом на каждого человека. Но, опять-таки, напоминаю, это общая тенденция. Итак, первое влияние может ощущаться, знаете, вот буквально на кончиках пальцев. Кажется, что в мире что-то происходит довольно масштабное, довольно-таки значимое, однако отследить ощущение не очень получается. В понедельник и во вторник обязательно присматривайтесь к тому, что происходит в вашей семье, в ваших отношениях. Вероятно, что некоторые члены семьи уже готовы вылететь из гнезда навстречу лучшим моментам своей жизни. Это может быть любое из перечисленных событий, Например, переезд с подругой или другом на съемную квартиру, потому что очень хочется пожить взрослой жизнью отдельно от родителей. Это может быть регистрация брака или совместное проживание, начало совместного проживания. А может быть переезд в другой город или в другую квартиру. И если одно из таких событий может случиться в ближайшее время или вас уже поставили в известность, постарайтесь отпускать все с легким сердцем в новую жизнь. Если такого еще не случилось или случиться, ну вот не может, да, стоит пересмотреть свои взгляды на воспитание ребенка и в целом на восприятие жизни. Что касается детей, предоставьте им больше свободы. Не опекайте чересчур сильно. Примерно аналогично касается и вашей, вашей второй половинки, вашего супруга или супруги. Постарайтесь вывести ваши отношения на новый уровень, но не скрываясь, не скатываясь в, в настроение несчастной такой барышни, которая без любви прекрасного принца пропадает. Вот этого не надо. Резко отдаляться и обдавать человека холодом тоже, конечно, не стоит. Это разные полярности, это разные крайности. Либо гиперопек, либо вообще закрыть а, общение с человеком. Должно быть а, все целостно. Вы можете в качестве эксперимента а, поменяться домашними обязанностями или вовсе отложить их на этой неделе, что будет еще более эффективно. Да? А, тем более, что влияние... Это недолгосрочное, всего лишь займет буквально понедельник вторник, может быть, хвостом заденет еще среду. Тем не менее, вот самое-самое сильное влияние будет именно в понедельник вторник. Второе влияние недели будет связано со сферами общения, обмена информацией, передвижения. Кардинально меняется подача всего, что должно улечься в голове. Могут возникнуть некоторые необоснованные желания. Ну вот, например, захочется сменить а, старенькую машинку на абсолютно новую, из автосалона, по нескромной цене. Мужчины, скорее всего, начнут обсуждать а, только автомобили премиальных марок и самые лучшие модели. И, кстати, это лучшая корректировка на этой неделе. А, смотреть что-то максимально лучшее, даже не то, что вы можете себе позволить, а вообще в целом, а то, что вы хотите, вот состояние. Другие средства передвижения как будто бы вообще вот, ну, перестанут существовать, особенно для мужчин, то есть будет направлен взгляд на лучшее, у женщин на свое. Вот. И даже если такого не случится с близкими мужчинами из вашего круга, все равно стоит учесть, что поговорить по душам уже не получится. Все равно вот другая волна, другое состояние будет у всех. И хорошо бы, если бы вы сами своих партнеров или сыновей взрослых направили на... А давай посмотрим, какие машины новые сейчас вышли. Да? Давай вместе посмотрим. То есть мужчин желательно направить на железо, передвигающийся. Да? Не, на спорт, не на спорт, а именно на движение через автомобили. Возможно, вам придется использовать некий мужской стиль ведения беседы. Более яркий, более напористый. Это не только с партнерами, это вообще в целом на этой неделе. Отсиживаться на вторых ролях нельзя. Если вы хотите получить что-то для себя а, и использовать вибрации этой недели. Таким образом, мои родные, со среды и до конца недели вас могут захлестнуть новые идеи, новые проекты. Смотрите, куда, что само в руки падает, что само в руки идет. Возможно, захочется также получить повышение или пообщаться с начальством насчет премии, насчет отпуска, насчет повышения зарплаты. Не стесняйтесь этого делать. Сейчас открывается на этой неделе незабыв... Незабыв... Нез... небывалое умение самопрезентации, а поэтому шансы на успех значительно возрастают. Это еще одна замечательная возможность, кстати, для тех, кто планирует завести новые знакомства для личной жизни или для... Бизнеса, неважно, да, какого характера это будут партнерства, любовные, дружба, бизнес-партнерство это прекрасная неделя. Смелее общайтесь, будьте открыты миру. Вот такой настрой сохранится у нас до конца недели. Я напоминаю, что более детальный прогноз на каждый день он есть в клубе «Яркожители», Ссылочка будет под этим видео. Также там ждет вас много рекомендаций: как скорректировать. Какие-то углы, да, какие практики использовать для того, чтобы жить в согласии с природой и получать от нее максимум. Поэтому переходите по ссылочке, становитесь участниками клуба Яркожителей, и будем вместе двигаться в сторону счастья. С вами была Елена Дегурова. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых видео. Обязательно закрасьте колокольчик, то есть нажмите на колокольчик, и вам будет приходить оповещение о выходе новых видео, которых планируется много и по здоровью, и по финансам. Маленький секретик для тех, кто дослушал до конца. Вот, мои родные, конечно же, я всегда с благодарностью принимаю ваш энергообмен в виде лайков, репостов и комментариев. Пишите что вам полезно, что бы вы хотели еще и как у вас проигрываются мои рекомендации, как вы их используете, тоже делитесь, всегда очень интересно видеть, слышать обратную связь от вас. Ну что, мои родные, до встречи в новом видео, где я сейчас вам расскажу о рекомендациях по каждой сфере жизни для того, чтобы те, кто пока вдруг еще не нашел ссылочку на клуб, могли тоже хотя бы немножко воспользоваться моими рекомендациями. Пока-пока, до встречи в новом видео.